Всем привет, Всем привет, друзья. Нет, давайте ты наша разница. Конечно, рано, ах, да, баб, быстрее. Забывай, что ты и рокли уже. Привет, наказали. Восточный человек. Романтичный. На телефон говорят, алло, алло, происходит. Нехорошее слово. А, я что-то запутался и прямо смешно. Я могу. О, ру. Да, и борщ. А борщ тебе нравится? Очень. Очень. нравится, да. А ты со сметаной ешь? Да. Все, поехали, улыбались. Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях наш очень хороший знакомый Тан. Он из Китая и уже 4 года живет в России. Всем, всем привет! привет. А, Тан, прежде всего, хотим тебя спросить вот мы сказали, что ты 4 года уже в Питере mm. почему ты выбрал Россию, что, чем ты здесь занимаешься, mm. и где ты учишься, работаешь, что ты вообще делаешь mm -hmm. здесь? А, сначала хочу сказать я из города Шинджен. А это на юге Китая, mm. который рядом с городом Гонконг, на провинции Кондон. Кондон mm. Провинции. Mm -hmm. И а, почему я решил в Петербург? Ну, когда я в детстве а, прочитал очень интересный, интересный роман, а, который написан Тостоевского. А, mm -hmm. да, да. Это называется «Прест... Преступление и наказание. А, и, а там все истории а, происходят в Петербурге, uh -huh. а, и поэтому я смотрел все и решил uh -huh. ну, сюда приехать, и на, а, не, в политехническом университете. В uh -huh. политехническом да. университете да, очень романтичная Очень <laughs> романтичная на самом деле, классно. И когда ты приехал, ты uh -huh. увидел тот самый Петербург, ну, котором ты мечтала. читал? Да. Здорово. Потому что там написано. А, ну, я еще помню, там есть такое место, называется Сильная прощать. Да. А, да. Когда я приехал, я из я ищу это место и там был. Ага, ну. здорово, да. классно. А, Петербург... Про Петербург поняли. Расскажи теперь про свой город и интересно вот для ну... наших слушателей, если mm -hmm. туда поехать, и возможно ли там говорить на Путунхуа, как там с Путунхуа? А, ну мой город это в Уантом провинции. А, ну, там можно говорить по Путунха, и можно говорить по Конгонский, или Конгонтунский. Да. Но большинство в Мангороде говорят по Путунха, потому что это Шеньцзян, это новый год. Да, сколько? 30 лет. Ну, 40 лет, да. Ну, как Тубай. Все новые, да, и здания высокие. Я причем, ну, когда я в детстве уже был вот такой таком атмосфере, атмосферы mm -hmm. поэтому хочу поменять mm -hmm. а ну, среду и по поэтому я еще в Петербург. А, да, действительно, да, да, то есть ты из такого молодого современного города да. приехал получать. Ну, Петербург не очень, конечно, старый, но Нет, все равно юлишь то... это. Да, да? да, да. <с Camus> <сдно> ага, здорово, классно. Mm -hmm. а, расскажи, пожалуйста, что, что для тебя Россия. Многие говорят, что Россия это Восток, а многие говорят, что Россия это Запад. Вот ты себе как представляешь? К чему ты относишься? Ну, для меня, конечно, Россия это Запад. Да. Ну, mm -hmm. мы, я, конечно, настоящий восточный человек, когда... Мне очень нравится русскую, э, классичес, русские классическое искусство. стиль русской симфонии это вообще для меня западный. И... Но ну, на самом деле да. наша музыка, э, да. искусство все идет из Европы, да? Но ну, да, это ближе, да, все-таки И... на Когда, э, ну, В Петербурге все здания, конечно, тоже э, западные, угу. с, западный стиль. Да. И, да. Это был в Москве? В Москве был очень нравится Москва или Петербург? Ну, конечно, весь... <сходу> вопросом, Петербург. Классический вопрос. Москва тысяча рублей. Ну просто интересно. Петербурги на с... отвечать. Селег... Селег. Петербург отвечает от Москва на секс. Ты считаешь, что Петербург и Москва сильно отличаются? -да, да, для меня сильно ага. от, -м -м -м -м -м. отвечают. Ритм, наверное, да, другое да, соседей. Особенно здание. <свя> архитектуру здания <свя> а подскажи ты русский начал учить в университете или раньше до этого а не когда я приехал в россию вообще не говорю по-русски <свя> да, даже за <свя> 4, 4, 4 не года назад я да, да, говорю да. за 4 года так здорово очень хорошо вы понимаешь абсолютно а, на и, и была очень интересная история что, когда я прилетел <свя> сюда а, я, я слушал Uh, все, все люди uh -huh. на телефон говорят алло, алло, uh -huh. ай, ну тогда я русский еще не понимаю, uh -huh. а я просто считал это Ал алло, как английский язык uh -huh. Hello. Hello. Hello. Uh -huh. поэтому, поэтому, когда первый класс, я был, uh, был на батфаке uh -huh. я познакомился с преподавателем, и я, я сразу сказал алло <laughs> и он, и... Он, он вообще не больна, это что а, происходит? Так, да. да, это интересно. интересно. Да, это интересно, потому что как по-китайски, когда начинаем разговор, как говорим в общем, да. для, для меня это было очень интересно, потому uh -huh. что э, в учебниках этого не было, но ну, написано, uh -huh. и потом я звоню по телефону куда-то, и мне говорят вэй, я думаю, что что происходит вообще. Да, очень забавно. С вами все хорошо. А На английский, когда про английский заговорили, в Китае, когда приехали, я помню, очень многих смущала фраза «куанинг ванинг», «good morning». Да, да, да, да. Почему «good morning»? Вечером зашли, ладно, ошиблись. А вот ну тогда получается вот такое смешное слово, то, что «алё». Так ты его да, воспринял. А какие еще слова вот, из разговора на речи для угу, тебя странные? странные, странные. А, странные для, для китайцев? Да, да, да. А, ну, еще, а, еще по-моему, пока. Пока. Да, а пока да. это Ну Потому что а в Китае у нас э, ну, несколько, не как сказать, много японцев. Ага, да. японцев. Да. И, и у них тоже есть похожие. Такое слово, но это не так приятное, нехорошее слово, ааа, здорово, а вот, например, русские очень часто говорят «давай», а, давай, да, и как ты себе понимаешь? Сейчас я очень часто китайцев слышу, это слово Это ну, когда пребывательца мне научила, ну, я тогда еще был не очень полным, это слово, ну, я, можно сказать, все друзья мои мне научили, это много ситуаций можно использовать да и я не знаю как объяснить на русском но можешь по китайски объяснить то есть, давай мне кажется, что она побыстрее я могу сказать, что зайдем на шоу, а давай зайдем на шоу, что уже в разных значениях, может это слово при прощании мы его используем, когда мы хотим поторопить кого-то, Или есть тоже Поехали. забавно, поехали, Даже когда с друзьями... А бить? Mm -hmm. Мой можно сказать. А поехали. Да, да, да, да. А да, поехали, когда пить начинаем, естественно. Да. Да. А интересно теперь поговорить про русских, изучающих китайский, какие? Mm -hmm. Когда ты слышишь, когда русские говорят на китайском, какие вот самые такие сильные ошибки, которые режут слух? А, ну, по-моему, самый ну, большой вопрос это доны. доны, доны. Да. А -а -а. Как, как ударение на русском языке? Да, это вот очень сложно. А что самое смешное это слышал? Когда кто-то запутался и прямо смешно. Сейчас подумаю. У меня друг. они часто мне сказать несколько слов без правильного Это Я вообще не понимаю. Потому что, может быть, как сказать синонимы или что да, да. да другое смысл, смысл да. вообще поэтому надо правильно сказать даже не синонимы а... Зву звуки вообще и просто и другим, да. другое слово да, да, у -у -у. да. Вот, то есть многие например могут перепутать там сиан и сян да ну да. например вот это вот разница, если ты да, то вообще многим... ты это путаешь всегда то как бы вообще mm -hmm. ничего не получится у меня была очень смешная ситуация с матхол а. и матхун я просто перепутала. Хотя, в я отдаю себе отчет, что в принципе Тхоу и Тхун, ну извините, это разные вещи. да. Но я позвала всех вместо того, чтобы подойти к причалу, подойти к унитазу. Потому что матху Теперь ты внесла за то пример. Да, я внесла этот пример, потому что он просто. Он был очень смешной. Я и так никогда не смеялась со своими гостями из Китая. Это было очень смешно. Как с русским Р? А, я могу Р О, круто! Ну, когда я не был в России, вообще не говорю Тебе сложно это давать? Очень сложно. Я две недели э, учился. Две недели тренировался. Целые, целые и теперь, вот скажи, например, там, поздоровайся с нами. А, здравствуйте. О, да. как красиво, вообще да, здорово. Да. И это все на самом деле навык, который надо развивать. Вот видите, и можно развивать. Да. да. То есть у китайцев изначально в языке нету р. Да, да, да. Вот да. такого. И это сложный, это действительно сложный звук. Да. А по моему, 8% студентов. Да? из Китая, ну, не могут, да, да, не могут говорить по букве «р». О, классно, что-нибудь? Русская кухня. Да. А, русская кухня? Первое слово появилось проф. А, плов. Нет, плов. Плов. Плов. «плов». А, нет, -а -а. да, плов. «плов». Ну, потому что, наверное, он похож на да, китайский и... «чхалфайл». Да, порш. да, не «борщ». И борщ да. А порш тебе нравится? Очень. Осень? Очень нравится, да. Здорово. А ты со сметаной ешь? Да. Да? Я просто очень часто со сметаной привык уже, да. а ты, кстати, говоря ну каждый день, когда кушаешь, ты в основном пытаешься пойти в китайское заведение или в русскую? ну иногда китайскую, иногда русскую. Mm -hmm. расскажи да. э, самый вопрос насущный, почему китайцы, которые приезжают в Россию, они всегда едят только китайскую еду? Да. А, да. это зависит, от привычка, по-моему, а, потому что а, русскую еду, а, ну большинство суп и мясо, а у нас а и хлеб у mm -hmm. нас а, либо рис либо mm -hmm. лапша mm -hmm. а, поэтому может быть большинство китайских студентов они а, не привыкнули mm -hmm. а, ну... тяжело да поменять да, вкусовые тяжело. вот да. ну плюс наверное китайская еда очень насыщенная да. именно специи и так далее да. у нас mm -hmm. иногда очень может быть пресная да. mm -hmm. а как ты считаешь русские едят много мяса mm -hmm. да для меня много да yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. а ты вот сам например какой самый странный продукт, который самый... мы, русские, едим? китайский? Нет, только вот а у нас что-то, что, что а, мы едим, я не понял, как, как называется это, как называется это жирное мясо такое жирное это это что ли? да да да да студень, да да или как он да Дон -тан. Дон -тан. Дон -тан. -тан. <laughs> да Но русские, кстати, тоже считают, странный, да очень да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да я да Вернемся тогда еще к вопросу иероглифики. Я хотела да. очень узнать очень мне интересно. Сейчас мы используем постоянно смартфоны, да, компьютеры. Mm -hmm. Забываешь ли ты иероглифы? Можешь ли ты написать все иероглифы? От руки. А, руки. Ну а, большинство можно написать, но иногда тоже забыл. <свят> <свят> а, ну, ладно, надо да, бывает такая ситуация. но надо посмотреть и потом написать. <свят> а что ты да. можешь забыть? То есть целиком вообще иероглиф или просто его кусок, часть? Не. <свят> вообще вообще вообще забыл. А бывает такое, что ты слушаешь, например, кто-то тебе что-то рассказывает, что-то новое, и ты не понимаешь, как это записать. То есть ты не знаешь, какие иероглифы этому соответствуют. Да, да, да, конечно бывает. Понимаете, то есть это очень важно, что даже ты владеешь, это твой родной язык, но иногда так случается, что ты не знаешь, как это записать. Да. То есть это так забавно. Расскажи вот, как ты относишься своему мнению, нужно ли иностранцу изучать речь или можно обойтись только разговорным китайским? Ну я, я просто считал, что ну, на первую очередь это общаться позже, общаться mm -hmm. с ну, китайцами. Mm -hmm. да. Во-первых, когда ты учился что-нибудь, можно сразу практика сделать. Mm -hmm. И еще можно правильно сказать, если когда ты неправильно сказал, ну твои друзья. А, может быть... Поправьте. Тебе, да, поправьте. Нет, просто смотри, некоторые люди, например, русские, изучают да. китайский, начинают изучать только транскрипцию, только пенин. А, -то пени? да. да, говорят, что нет, я иероглифы вообще не буду трогать, а, я их не буду изучать. Как, то, как -то ты к этому относишься? Э, как сказать, э, китайский язык э, ну, можно ответь, отличать два вида. Mm -hmm. Первый это уст, устный, mm -hmm. второй письменный. Mm -hmm. Если ты э, в Китае... А, ну, там все на на написали. Uh -huh, да, да, Если да. ты ироков не понимают, а вообще не не, не можешь э, есть, жить маша, в Китае, да. Да, да. Поэтому есть, ирок э... ироков ирок тоже да. очень важно. Элементарно закажешь да. что-нибудь не да, то. Да, в -то... меню просто или вообще даже не поймешь, что тебе да. тыкать в меню это еда, напиток, что это вообще да. такое, да. У -у -у. Постоянно у всех все спрашивают, но это же да. странно. Понятно. Ну да, иероглифика большая часть. Но и все равно я думаю, что иероглифика она отражает такой огромный пласт китайской культуры. Да. И да. не поняв иероглифику, хотя бы суть ее, да, основную базу, то ты язык вообще в принципе тебе служил. Да, понять. сложно будет понять вообще язык структуру. Когда расскажи, пожалуйста, тоже такой интересный момент многих волнует, как э, китайцы в детстве, в школе учат mm -hmm. собственный язык. А это, ну я не знаю как в России, а у нас, а у нас когда был в детский сад, у нас есть такой как картинка или список, там написано ну алфавит пинин, да да да алфавит пинин, да сначала пинин изучаем потом Uh, уже письменный час я стараюсь пропись также по чертам да, да, да, да. А потом вот, в школе у вас был урок китайский язык да конечно да. И что mm -hmm. вы делали в основном uh, китайский ну, сначала у нас был очень простые стихи mm -hmm. мы сами... И, ну как yeah. Yeah. потом как-то ну в ско Хайскую, uh -huh. uh -huh. ну уже uh -huh. в уже, уже очень сложно, да. А вы писали сочинения? <связывая> да. Да? Да, да, да Ну это в старшей школе, <связывая> не в да, uh -huh. uh -huh. А вы изучали пунктуацию? Где ставят запятые? Да, забитый, да? конечно, конечно. Угу. это очень важно. Ну тоже то старше, наверное. Да, старший. То есть, наверное, в младшей школе, в средней школе в основном учили наизусть. Да. И вы когда учили наизусть, вы это еще и записывали. Да. Говорили и писали. Да, говорили да. да. писали. То есть, вот, ну, конечно, угу. даже, вот получается, с детства ты в этом во всем варишься, но а тебе угу. все равно нужно учить, учить. наизусть. Да. да. То есть, а нам с вами, тем более людям, которые к этому не привыкли, учить нужно в два раза усерднее, чтобы вообще что-то отложилось. Мы, я думаю, что у тебя еще можно спросить очень много да, интересного, очень много. и было бы здорово, если бы вы написали нам в комментариях, какие вопросы вы хотите, чтобы мы спросили у наших китайских друзей, возможно, Тан придет к нам еще раз, Да, Или может мы... быть у вас есть вопросы, да. и тогда мы забежим, а, мы потому что мне кажется, столько всего можно спросить у китайского друга, а, тем более, который давно уже живет в России, а у тебя с много который может сравнивать русских друзей сейчас. Да, но больше китайский. Больше чем больше... больше... китайский. Да, а ну, это здорово. Ну, это тоже тебе видишь, помогает изучать русский, потому что ты, конечно, говоришь на русском украинском. Расскажи еще напоследок про свои планы. Останешься в России после обучения? Ну, сейчас я учусь на третьем курсе. Ну, после покрафта, но хочу еще про- магистратуру. И тоже в политехническом университе. Да, да, да. Здорово. Так что понятно. Классно. Ладно, спасибо всем за внимание, друзья. Надеемся, вам понравилось наше видео. Было очень интересно вам. Пишите обязательно ваши вопросы. До скорых встреч! Спасибо!